День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Хобби или страсть? Коллекционирование или собирательство? Безделушки или сокровища? Погружение в мир изящных вещей с Александрой Чудновской в программе Павильон коллекционера каждую среду в 12 часов, только на Радиоболтком. Итак, добрый день. В эфире радио «Болтком. Павильон коллекционер» Александра Чудновская, Александр Шунин. Вместе будем вести эту программу. И у нас в студии гости, руководитель проектов музея «Рижский центр Югенстиля» Юлия Трофимова. А почему именно добрый такой Ой, гостей? Добрый день. Объяснит Александра Чудновская, после того, как я напомню номера телефонов прямого эфира для связи с нами, можно позвонить, высказаться, поделиться соображениями, задать вопросы 67212939, 67213939, три, 3939 либо написать нам в чат WhatsApp а 230-6191. Итак, Александра, вопрос от Александра. Почему мы сегодня а, говорим с Рижским центром Югенстиля и его представительницей Юлией Трофимовой? М -м, добрый день. А, мой выбор сегодня такой, потому что все мы знаем, сейчас у нас замечательный праздник, Пасха проходила, еще предстоит вторая часть Пасхи. И а, а, пер первая, же, первая же вещь, которая хочется обсудить и поговорить. Это предметы, традиции и вообще вот про сам этот праздник, про то, как все это украшается, все как это можно оформлять. И мой выбор выпадает... Я пригласила Юлю, потому что музей реческий югенстиля, он каждый год, уже не первый год, у них есть традиция, а оформляется помещение музея с атрибутикой пасхальной атрибутикой, но ее очень многое, она очень разная. И я хочу один раз взять и разобраться все таки почему кролики, почему цыплята, почему корзинки и вообще зачем мы, собственно говоря, красим яйца. Я подумала, что лучший вариант – это спросить у тех людей, кто этим занимается постоянно, ежегодно, интересуется этой темой на профессиональном основе. уровне. Так что, Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот, и... Первый же у меня вопрос, собственно говоря, к Пасхе, да, это, наверное, первая вообще ассоциация. Вот у меня, например, это кролик или курица. Что вы можете сказать на этот счет? Потому что символами, пасхальными символами, очень на многих отображениях вот являются кролик, курица, ну и, конечно, пасхальное яйцо. Об этом чуть потом. Ну, что было вначале яйцо или курица? Это очень философский вопрос. Кролик, кстати говоря, или заяц. Это кому как больше нравится, он появился гораздо а, в более позднее время. Да? Так что, ну, исходя из того, что, во-первых, конечно, праздник, это, он связан с днем весеннего солнцестояния. То есть наши далекие-далекие предки а, ну, замечали цикл движения Солнца. День становится длиннее, а природа оживает, особенно в северных... А, в наших широтах, соответственно, ну разве это не повод отпраздновать? Ну, соответственно, пасхальные традиции, которые сейчас у нас, конечно, больше христианские, они зародились гораздо-гораздо раньше, и яйцо, оно, во-первых, как символ жизни, потому что объект, который, в принципе, похож на камень и кажется неживым, после определенного времени... Оживает. Как? Да, превращаясь в цыпленка. А, Во-вторых, ну, овал близко к кругу, символ солнца. Опять-таки возвращаемся к солярной традиции поклонения солнцу. Поэтому яйца. А, когда уже мы переходим к религии, конечно, любая религия будет использовать то, что уже популярно. То есть, чтобы далеко не ходить, у нас праздники, которые будут людям близки и понятны. И обращая их в христианство из язычества, лучше всего их сделать это мягко, да, перенаправив их языческие традиции в христианское русло. Поэтому яйцо, как главный символ Пасхи, он сохраняется. Что касается кролика или зайца, эта традиция к нам в Латвию пришла из Германии, и, кстати говоря, в Англию и в Соединенные Штаты это тоже немецкая традиция. Остерхазе, да, а это, богиня. Хаза, ну, да. да эстерия, это богиня, да, заяц, да. остерия – это Да, это германская богиня, заяц, ну, заяц – это тоже символ жизни, мы все отлично знаем, как хорошо размножаются зайчики, да, то есть, соответственно, заяц, как символ жизни, очень прыткий, очень верткий, и, ну, в общем, он плотно приходит. Плот, да, да, да, при, да. при, стал да, символом, таким образом он приходит да. Да, Поэтому, другие, ну, да, потому что, ну, скажем, ну, слоны в наших широтах не водятся, но слоненок, он один, его долго нужно ждать, его он долго растет, да, то есть, а кролики их много всегда. Отлично, значит с яйцами, с кроликами более-менее уже понятно. Давайте поговорим еще о а, еще один вопрос, который тоже сегодня очень вот меня интересует. Это, естественно, традиция на открывание столов, да, пасхальный стол, потому что пасхальный стол сегодня, да, ну вот на моей вот при моей вот всей жизни, сколько мы отмечаем Пасху, это Стол, на котором находится, ну, помимо куличей, пасхи, еще всякие там наборы блюд разных, салатов, ну, в общем, всего, что только можно, да, выставлять на стол, накрывается, более того, огромное количество <laughs> в интернете, уже столько ресурсов, информации о том, как его лучше украсить этот пасхальный стол, но, собственно говоря, понятно, что на этом сегодня уже это просто, ну, даже уже какая-то часть моды, то есть это уже превратилось даже в определенный такой культ. Но тем не менее есть все-таки традиции, есть основа пасхального стола. И вот у меня тут тоже вопрос. Все-таки про наши шроты, вот про Латвию, да? Вот да, расскажите, пожалуйста, что вот у нас в Латвии именно по столу. По столу, ну, если мы говорим конкретно об украшении стола, то этот стол, ну, как праздничная сервировка, по его центру размещали какие-либо главные пасхальные блюда. И композиции, да? а, то есть, ну, скажем, вот, я с тобой привез, принесла книгу, она немножечко разваливается, потому что она очень старенькая. Это моей бабушки. Точнее, ее даже. И здесь вот у нас рекомендации после ревировки стала. Вот, если видите, то посередине рекомендуется ставить рденьерки. Жардерика это особая ваза, в которой размещается небольшой балкет. И они связаны между собой лентой. Ленты, как правило, на Пасху либо желтые, либо зеленые. Но это тоже к нам приходит все? Это все западная Европа, да. это сервировка. Ну, во время югенда это, конечно, сервировка. И посмотрите, здесь посередине украшения и стол рекомендуется не загромождать, потому что гости должны сидеть с комфортом. Что касается блюд, то, ну, конечно, мы... Опять-таки, в середине мы можем разместить корзину, которая будет полна окрашенных яиц. Корзина тоже может быть украшена лентами, украшена вербой. Также, если успели прорастить овес, яйца могут разместиться вот на, как бы, на зеленой подушке, да? на, То травке. Есть, на травке. Можно поставить, например, корзину с тем же самым зайцем. Заяц, конечно, будет не тот, который мясной, а либо это будет печенье, либо это будет шоколадный заяц. Формочки, соответственно, а, нужны. Ну, тогда она покупалась, получается, шоколадный заяц, да? А, шоколадный. Можно было купить кондитерской, само собой, а можно было купить формочку и сделать самому. Растопить шоколад и дома, в домашних условиях. И сделать... у нас это делали? Да, у нас это делали. Да. И формочки продавали, формочки были импортные чаще всего, потому что ну, на территории Латвии железа, как ископаемого нету. То есть столилитейная промышленность уже работала, изготавливала формочки. Так что то, что мы сейчас говорим о коммерциализации, ну, да. это, не, это не новость. Потому что сегодня, если мы заходим в магазин, я раньше думала, ну то одна беда, это Новый год, когда за три месяца до начала новогодних праздников все магазины перекрашиваются в совершенно сумасшедшие до да, цвета и краски, гирлянд. Потом есть еще День Святого Валентина, но это не к этой программе, когда все становится красным. И сегодня у нас это пасхальные вообще каникулы и пасхальные праздники, когда все магазины завалены. Свечами, искусственной травкой, не знаю, там открытками, картинками. В общем, непонятно чем. Я, кстати, не обращала внимания. По ну, формочке. Всем, чем нужно, всем, все, чем нужно. Все, а, Юлия, да. скажите, пожалуйста, Александр совершенно справедливо рассказывает, перечисляет наборы, то, что сейчас в магазинах присутствует, но это такие, как правило, одноразовые вещи вряд ли это... кто-то хранит и из поколения в поколение в семье передает. Что касается вашего музея, вы с собой взяли не то только старинную книгу, но и открытки, то есть были какие-то вещи, достойные того, чтобы сохранить и приумножить, и оставить, и сейчас это в вашей коллекции находится. Да, но ну, что касается коллекционирования открыток, то, ну, как только появились открытки в середине XIX века, то, соответственно, появились и коллекционеры, да, поэтому... Каждый человек ну, может выбрать, что ему больше нравится, коллекционировать, кто-то собирает, в том числе открытки. А открытки, конечно, пользовались популярностью, их посылали э, по различным поводам, ну и, конечно, Пасха, один из таких поводов, чтобы поздравить. А, кроме того, ну здесь, конечно, я принесла это копии, да, так что ну, потом можно напомнить да. себе да открытки как форма еще да была. как форма какие, какие же это ну, в те ну были. пасхальные это само собой ну, те в принципе, же все самые те же самые ну посмотрите Ячки. да то есть вот ну пожалуйста цыпленок верба форма яйца а, снова цыпленок бабочки да бабочка как символ души а, ну, ласточка несет письмо. Опять-таки, посмотрите, из фиалок яйцо сделано. А цветы тоже, да, имеют, цветы, наверное, Цветы, да, да, э, да. Ну, потому что фиалка, она фиолетовая, это как один из символов веры, да, потому что, ну, и фиолетовый цвет во время югенда очень-очень популярный был. Поэтому часто использовали, ну, фиолетовые тоже. Ну, заяц с яйцами, то есть... Ну здесь уже такой юмористический сюжет, что э, вот корзина, вот хозяйка бежит, потому что козы подрались, яйца рассыпались, скандал, ужас, да, юмористические открытии тоже были. Кроме того, ну, потому что да, был э, кроме того, могли э, Открытка, ну как открытка, она сама по себе, а вот что на обороте было, иногда это тоже имело большое значение, потому что еще не забываем, что при помощи корреспонденции, ну сейчас у нас есть разные WhatsApp чатики телеграммы, а раньше можно было устроить секретную переписку при помощи даже не текста, а можно было выбрать соответствующую открытку с символикой, а кроме того еще был особый язык почтовых марк. О, а, ну, почтовые марки, кстати, это, это по-любому, да? То есть э, нужен был формальный повод, например, послать открытку. Пасха, о, идеально, да? Я, я вас просто поздравляю. Но наоборот, при помощи марок и их размещения можно было передать целое послание. Ну, это целая программа. Это целое. Да. Ну, ну, э, э, ну, пару примеров, потому что, например, э, если марка... Э, повернут как мы традиционно клеим марку да то есть э, вверх и э, это у нас правый верхний угол это означает да это означает да, да. я да. согласен Ответ. чтобы по да. правилам почты что да. да. переправили да, да. Но, э, потому что почта обязала клеить именно так ну потому да. что, э, что почта еще да э, потому что если марку наклеить по другому например ее можно перевернуть так, и тогда означало? это будет над нет Угу. Кроме того, ее можно было поклеить на Диагональ, а можно было наклеить Две марки, одну в одну сторону Другую в другую сторону Сомневаюсь а, ну, Например а, Да, можно было обклеить фактически всю обратную сторону, такие конверты, ну, марки не конверты, а марки. стоили денег. Да, да, марки стоили денег, но в любом случае при помощи этих марок отправляли целые, целые послания. Поэтому почта с ума сходила, потому что ну, как бы от номинала зависит, куда мы отправляем, да, дальность посылки. Тут получается, что письмо вроде как должно уйти, не знаю, в Антарктиду, но реально ее посылают из Риги в Юрмалу. А при помощи этого языка ну, молодые люди, которые иногда запрещали между собой общаться, они таким образом передавали между собой скрытые, да, послания. скрытые послания. Ну, конечно, смешно говорить, это точно так же, как наши подростки иногда считают, что мы, мы совершенно не понимаем, если по телефону прозвучала фраза «шнурки в стакане», и мы этого совершенно не знаем, Ну да, но ну, мы были думаю, их подростками не так давно, мы еще понимаем, что, о чем они там переговариваются, и что у них планы на вечер, скорее всего. Ну, В общем, по периметру марки. По периметру открытки могло быть очень большое количество марок, почта это очень затрудняла, и поэтому обязали клеить только да. Вот. А. Ну, и да, и как символика, да, то есть ну, девушка задумчивая, с яйцами, да, то есть, ну, вот на такой открытке тоже можно было что-то написать. Все-таки про яйца вернемся еще к, да, да, яйц. к нашим золотым золотым яйцам, яйцам, пасхальным яйцам. А цвета. да, Естественно, у меня сразу ассоциация с красным цветом, да? mm -hmm. первый ну, цвет, который да, традиционно потом... вообще вот яйцо выкрашивалось в красный цвет. Ну, э, во-первых, красного цвета ну, сравнительно можно добиться в нашем шелуха. А в этом году, кстати, вот я сейчас еще не пробовала, но скоро попробую. Мода на покраску в вине. Я как раз хотела это все. Да. я думаю, она всем очень интересная. А вы красили? А Вы уже покрасили. Ну как получилось? Вот они также сверкают этими микрокристаллами, да? Ну, в общем, Оригинально нужно еще замешивать вино с сахаром. У меня дома не оказалось ни грамма сахара, поэтому мне все равно... Искрятся переливаются. А вы мешали красное с белым вином ну, или только на красное? Только красное. красное я прочитала еще рецепт, где еще добавляют даже белое. Я есть, думаю, я можно не, экспериментировать не, сколько угодно. Видимо, этот цвет уже будет варьировать, если чисто да. красное. Ну, в общем, ну, да, я, в общем я, я так понимаю, у меня сейчас да. тоже будут красные яйца, сейчас попробуем. Кто-то говорит, что надо в сладком, ну, потому что вот так повышенное да. количество да. сахара. Кто-то говорит, да все равно самое дешевое, которое не жалко. Ну, в общем... Надо пробовать. Но красили, да, красили луковый шелухой, а красный цвет, ну, по легенде, Мария Магдарина дала императору Тиберию белое яйцо как символ вот этого воскрешения. И император заявил, что как белое яйцо не будет красным, так мертвый человек не станет живым. И в этот момент в его руках Яйцо покраснело. покраснело. Да, поэтому, поэтому, да, красили красные яйца. Кроме того, яйца можно было ну, покрасить березовыми листьями из веников. Банных. Тогда оно такое зеленоватое. зеленоватое, кроме того, если мы возьмем ну, красную капусту, то яйца будут а, синими свекла и красная капуста ещё, Да, да, да, да свекла дает фиолетовый цвет, красная капуста дает синий цвет, но это из натуральных пигментов да Если, ну, если кто-то был очень богат, то это можно брать шафран но это это очень красивые кресло. желтые яйца, но стоимость шафрана космическая, так что но не каждая хозяйка могла себе такое позволить. Ну, как, в общем-то, и сейчас, поэтому да. можно обойтись куркумой. Да, да я... можно куркумой обойтись. да. Она не дает такого красивого цвета. Ну, да. Но шафран использовался и в пасхальной кухне, да, то есть при изготовлении той же самого кулича. Ну, собственно говоря, да, значит, в общем, яйца красят в разные цвета, и дальше, да. конечно же, сразу что приходит, это вот традиция, что вот за праздничным столом, да, надо вот стучать, стукнуться яйцом. А если какой-то а здесь... Когда? И Тоже? можно или катать, можно и катать, или можно вот стучать. Что-то вы про эту традицию... А, ну, традиция это, ну, это, грубо говоря, это человек не может не играть. Человек по своей природе азартен, он хочет... Желательно выигрывать, поэтому, ну, по крепости яйца, да, то есть это соревновательный принцип, да, что кто, то есть, кто выиграет, кто, скалом, выиграет да? кто кто же этот самый, самый, самый крутой, потому что яйца сварены вкрутую, самый крутой, соответственно, больше всего получает яиц а, Кроме того, яйца -то были освещенные. Поэтому ну, считалось, что они обладают также ну, лечебной силой, поэтому яйца ну, как бы... А, то да еще и как защита. Да, как есть, в общем, защита... если у вас побилось яйцо, собственно ничего, говоря... Ничего да? страшного, значит, просто... Не в этот раз. Очищаем и съедаем. Очищаем, да, и улучшаем свою... Просто я помню, что вот опять-таки у нас в детстве, вот я у бабушки, да, и мы этими яйцами да, скучали все, и я помню, что у меня она разбивалась, и для меня это каждый раз была трагедия. Я вновь сидела и смотрела, кто же за столом, у кого самое сильное. Да. И, конечно, детская рука тянется, можно мне взять следующее, я стукну еще раз им, да. А прокатать яйцо, вот катание ну, катать, да, для катания яйца, но это опять-таки уже на дальность. Да, это, как правило, делалось на свежем воздухе, были специальные даже желабки, и ну, у кого яйца, дальше укатится, ну, соответственно, кто, кто и выиграет. Понятно. Я еще у меня вопрос по поводу, хорошо, вот мы поговорили, значит, про украшение стола, да, что да. вот там устанавливались, да, вот посуда вот в центр стола ставилась. И все-таки вернемся к нашим замечательным блюдам, да, вот ассоциация. того, хочется, что, ну, покушать хочется, да, да. видите. А, все-таки мы не представляем себе стол пасхальный без, опять-таки, наших яиц. Мы не представляем его без Пасхи. Ну, да, мы не представляем его без куличей. Но в Латвии, наверняка, есть тоже были свои традиции какие-то и существуют по сей день на Пасху. Возможно, они взаимствованы тоже были? Ну, это большей части взаимствованы, потому что, ну, яйца, да, это латышский символ, да, как символ жизни. Ну, куличи, это, конечно, славянская традиция, но не совсем, потому что в той же самой Италии на Пасху пекут особый... Мы ну, будем считать это кексы, кекс, да, которые называются коломба. Коломба, она в форме голубя, Святой Дух. И рецепт ее очень похож на кулич. Очень. Там используется миндаль. Миндаль должен быть перетерт. Но не миндальная мука. А именно перетертый миндаль, который добавляется в обычное тесто. Там используются сухофрукты и ну орехи тоже и, и вот эта сахарная, сахарная пудра которая тоже там в общем, очень все похоже да похоже а очень Влад, да я, тем не менее вот я слышала про выпечку пирожков это есть традиция и это могло быть Пасхи или а, это просто пирожки вот, у нас традиционные в принципе да потому что ну если мы говорим о Пасхе то нужно помнить что предпасхальная неделя это неделя очень строгого поста поэтому Яйца не ели в том числе, да. поэтому их много, курица их месёт постоянно. А мясо под запретом было вообще довольно длительное время, и, соответственно, ну, как только пасхальная неделя настает, мы разговляемся начинаем кушать все то, что мы не кушали какой-то продолжительный период времени, и поэтому ну, такие блюда присутствуют. А пирожки со шпеком, ну... Конечно, в нашей бабушке их очень любили готовить, это тонкий тесто, и внутри должно быть очень много обжаренного шпека с луком. Ну и хозяйка, да, она пока пекались пирожки, конечно, нужно было следить, чтобы эту начинку дети не подъели. А, ну, конечно, всем хотелось протянуть свои в ручонки. да Да, да, да, ложечку так. Вот, ну, очень интересно, на самом деле, вот, а я сразу, конечно, не могу не внести свои пять копеек, готовлюсь сегодня к программе, я там в интернете поискала, может быть, кто-то меня подпоравит, но такая забавная традиция, например, в Польше, а, похороны селедки, Это ну, одного вот, только название, уже смешно, но, собственно говоря, поскольку был Великий пост, да, и... Особо много в еду, что не, не, не употреблялось, то в Польше по сей день существует такая традиция. Она, конечно, не везде популярна, но она имеет место быть. Да? К концу поста устраивают похороны селедки. Потому, потому что так надоело, потому что особо ничего другого не ели. ели селедку ее уже в конце видеть не могли. Я даже нашла картинку в интернете, где там такое. Некий поддон, на котором лежит селедка. Йод, и торжественное, торжественное променальное процессия. А после чего на этом, если вы думаете, что это заканчивается история? Нет, оказывается, есть еще и похороны сардинок. А они в Испании. И, и у Гоя есть знаменитая работа, где отображена именно этот процесс похорон сардинок. Франциско Гоя. Так что история у нас имеет всякие забавные тоже самые забавные моментики. Ну, а я пока напомню, что у нас с Александром Чудновской в гостях руководитель проектов Музея Рижский Центр Югенстиля Юлия Трофимова. Мы упомянули в нашем разговоре различные пасхальные традиции, в том числе ну, вот, катание яиц. В городской среде, в Риге тех лет, где-то проходили какие-то народные гуляния, я не знаю, Верманский парк, Эспланада? А, ну... О народных гуляниях, конечно, это отдельная тема, да потому что ну, устраивали, и а, не только в Вермонском парке, а на Эспланаде особо нет. А, там был крестный ход, потому что был уже построен кафедральный, рижский кафедральный ресторан, собор, так что там а, ну, происходила и литургия, и а, там более религиозная. А, устраивали также... А, ну, при э, предприятиях, да, то есть у того же самого завода-проводник, который на Саркантовой у них был свой парк, то есть там э, проходили мероприятия. А, ну, это также нужно помнить, что установлены качели, да, то есть традиционно на Кстати, на качели. На качели кататься обязательно, потому что, ну, во-первых, э, при помощи качелей, ну, такой языческий, можно сказать, отголосок, качели раскачивается, мы поднимаем солнце, а также мы поднимаем наши зерновые, чтобы они лучше росли. Кроме того, при помощи хорошо раскачанных качелей девушки могли привлечь к себе мужа. Так что кача... качание на качелях было, скажем так, в списке обязательных мероприятий, что мы будем делать на Пасху. Что? А мужчины тоже? Ну, мужчинам это мне не актуально. У мужчин было <серк> гораздо более выборы и если мы говорим о периоде в начале 20 века то мужчина мог себе обеспечить супругу достаточно просто если у него был достаточный доход потому что ну, говоря, а, не только в начале 20 да, века. нет но маленький нюанс потому что в начале 20 века девушка как правило не самостоятельно решала за кого она выходит замуж. Это нужно помнить, что сейчас, как мы привыкли жить, это изменилось за последние лет 70. А, да -да. Ну, вот эти красивые романтичные барышни, все. почему и тайная переписка? Потому что пародисели запрещали. В общем, Молодой человек мог прийти не ко двору. Он мог быть очень симпатичным, но недостаточно хорошим для нашей дорогой любимой доченьки. В вашем музее сегодня, да, приходя, если можно же прийти, я так понимаю, что музей у вас сам по себе тоже оформлен, да, да в пасхальной ну, Да, мы исследуем традиции, то есть у нас вся та пасхальная атрибутика, которая ну, была характерна для начала 20 века, у нас представлена, да, то есть мы делаем пасхальное дерево, мы делаем пасхальный венок, да, потому что, ну, если... С Рождеством все понятно. Вот эти винки ну, на ну, вроде с Рождеством понятно, да. да Пасхи... все понятно, но каждый год одно и то же. Каждый год тот же разговор, где был первый елочный шар. И, собственно говоря, с Пасхой мне кажется там аналогично. А с Пасхой тоже все сложно, но вот пасхальное дерево, оно символ жизни. То есть, опять-таки, мы украшаем дерево, мы берем… Это ветки? Это могут быть ветки. Это можно оформить немножко по-другому, да, потому что ну, у нас вот э, наше музейное пасхальное дерево, оно сделано как столбик из березы, затем у него сформирована э, оазис из мха, воткнуты прутики отдельно, э, и на них уже развешены яйца. Можно сделать по-другому, можно сделать связав ветки в живые, которые срезаны вот непосредственно, и ждать, что они распустятся как листики. Березовые листики. Да. Березовые листики или иву можно взять, да, то есть то, что даст, даст побеги вот эти свежие зеленые листики, которые можно, ну, грубо говоря, сподвигнуть, чтобы они выгнались, да, и на них, то, и на них тоже размесить веяльство. Представила сейчас сразу картину, как я пойду резать березовые листики. Ну, так. листики, веточки, веточки, веточки, веточки, Веточки, прощай, веточки, веточки, да. веточки, выйдем в город. Ну, ну сможет, традиция да. есть традиция, да. Александр. Да, а, то я то есть... согласна с вами полностью, и так я и буду отвечать, если кто-то меня спросит. Да. Да. Да. Ну, почему бы нет? А... Юлия, к слову о музее. Два года пандемии, слава богу, минули, как сейчас с туристами? Ну, возвращаются потихонечку или... возвращаются, мы стараемся вернуть к нам людей, потому что, конечно, 20 и 21-й год, ну, скажу честно, это одни из самых тяжелых да? лет моих. слава их... Богу. Выжили, слава богу, мне жалко на самом деле тех людей даже искала не конкретных людей. Мне жалко тех, кто очень молод. Потому что мы потеряли, взрослые потеряли два года жизни, они потеряли два года молодости. Два года без друзей, без общения, ну вообще Не было. Мы о музее говорим. А музей, ну да, слава богу, нас поддерживали. Спасибо финансированию Рижской Думы. Потому что музей без туристов ну, не музей. Не музей и, что полгода в 2021 году. Если я, я, Закрыто, я уже, да. Меня, да, мы были полностью закрыты, мы занимались нашими фондами, мы приводили их в порядок, а, так что сейчас мы с новыми силами воспрямь а Слава Богу, что вы выдержали. Да, фонды, мы... Фонды, Спасибо. ключевое слово фонды. Откуда берутся, если берутся новые экспонаты? Новые экспонаты мы э, стараемся приобретать, э, мы следим за различными коллекциями, мы следим за антикваринами, а у нас есть люди, которые нам дарят. А, ну, конечно, хотелось бы уточнить, что нужно дарить не все подряд, а то, что конкретно относится к юген стилю, да, потому что ну мы все любят подарки, но извините, китайская чаешка 60-х годов 20 -го века, она не ну, совсем не относится к югену, и нам с большим прискорбем говорим, что она уже старая, но недостаточно. Так что подарки нам всегда актуальны, конечно же. Ну Самые дорогие подарки мы получили уже давно. Ну, из последнего, из ценная, Ну приметение. и что из интересного? Ну, у нас, например, появились новые красивые статуи, небольшого формата, а именно как интерьерные. У нас появились вазы, у нас есть камин. Вам подарили камин? Не подарили, мы, мы его, его да, да, да. Откуда да. вы его сняли, я бы хотела спросить. А, вот это я не могу вам никого без отопления. Ну нет, мы никого не никого не грабим. Ну, иногда, ну, иногда это, конечно, в нынешних условиях это вообще очень актуально. В нынешних условиях, да. И вспоминаешь о дравяном отоплении с большой ностальгией. Ну, сейчас немножко стало потеплее, поэтому да. можно немного забыть и дрова отложить в сторону, и любоваться камином просто, чтобы любоваться камином. А рано или поздно ведь перестанет хватать площади музея, и наверняка мы вы уже надеемся, да, на нет, но у нас ну, переезде... Или расширение. Расширение, но это не от нас зависит, поскольку мы обустроены сейчас на улице Альберта, и у нас арендный договор еще... Э здесь и точно мы там арендаторы на всех основаниях а дальше ну как наше начальство решит что нам скажет конечно бы устроить целые дома и агентства но это достаточно сложно потому что ну в центре города во-первых это все-таки называемые доходные дома, у которых квартиры, да, то есть это в любом случае даже из музей. Мы расширились в 16 году, mm -hmm. пробив а этаж, э вниз. этаж вниз и уйдя в подвал, где у нас появилось дополнительное место для выставок, так что мы сейчас можем показывать исторические интерьеры, мы можем показывать какие-то другие вещи, которые связаны с югенстилем, иногда у нас даже современное искусство, но оно Связано с нашей темой, например, сейчас у нас прекрасная выставка идет в сотрудничестве с посольством Франции, это картина Ирины Ошлой, называется выставка «Проснуться во сне». Так что это современное искусство, но оно, скажем так, очень близко к мотиву. нашему. Да, к нашему. В прошлом году у нас была прекрасная выставка с шелковыми батиковые батиковой росписью, тоже с птицами, с прекрасными, символика, да, символикой, да. да, символика того времени. Ну, в этом году у нас тоже планируется много всего интересного, Дай бог, чтобы оно все состоялось. Основной посетитель Югенд-музея, как его можно описать? Это иностранец, это местный житель? Это, ну... Скажем так, больше половины – это иностранцы. Иногда наши рижане с удивлением узнают, что у нас такой музей существует. До сих, да, что, да. До сих пор у нас такие люди есть, которые говорят с удивлением, что вот к нам приехали гости, и мы узнали, что такой музей есть, потому что они туда хотят. Нам это очень приятно слышать, но мы стараемся привлечь местную публику, потому что ну, пока была пандемия, мы... Изощрялись различными способами. Мы делали выставки в интернете, мы вещали из фейсбука, проводили утренники онлайн, видео записывали. Ну, на прошлой неделе, например, я провела, но это было не онлайн, это было уже очно, слава богу, мы как раз-таки раскрасили яйца, создали наше традиционно пасхальное украшение. Как долго у вас в музее длится вот эта экспозиция пасхальная? Пасхальная периода? экспозиция будет еще до конца этой недели, до 16-го. Да? То есть если сейчас прийти в музей на этой неделе, то можно посмотреть, как он украшался традиционно на Пасху, в воскресенье будет моя коллега вести детский утренник, который тоже будет связан, ну, в том числе с пасхальными традициями. И... А детский утренник это какая-то специальная программа. А, вас, да, это да, наша. Да. Ну, mm -hmm. да, это ну, наша... На нее можно да. записаться. Да, записаться да, да, да, конечно, можно записаться, и это можно сделать или через Facebook, или позвонив на наш телефон музей. Я сейчас его наизусть не помню, но на сайте есть. Можно и. На слух все равно сложно воспринимать. На, Я да. уважаю, что В интернете, в интернете найти можно информацию. есть. Все очень, скажем так, рвутся туда Поэтому моя коллега иногда проводит целых два утренника Если очень много желающих ну, Поскольку для детей это очень всегда интересно У нас уже есть, скажем так, постоянная аудитория Которая в первых рядах, они уже сразу знают Что каждый воскресенье, каждое третье воскресенье у нас что-то будет Значит, туда нужно записаться Сколько полезной информации. Вот Саша, хотел сказать, сам... вернемся к началу программы. Вы спросили, почему я пригласила. Да, собственно uh -huh. говоря, по-моему, весьма очень даже успешно интересно. Мы uh -huh. сегодня услышали много uh -huh. промарки. Uh -huh. Я вообще слышу первый раз. Uh -huh. uh -huh. вот, Но ну, это у нас будет отдельная программа. Uh -huh. Тогда а мы что? будем разбирать. <свят> да? Будем спасибо. разбирать. Вам большое Вам спасибо. спасибо да. Да. Огромное спасибо. И обязательно увидимся <свят> еще. У нас да. в гостях была руководитель проектов музея Рижский центр Югенда Юлия Трофимова, павильон коллекционера. Александра Чудновская. И Александр Шунин. Большое, большое спасибо, что ведущие. были с нами. Да, спасибо, спасибо. Слушайте, Радио Болтком.